Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить без аптечки на швейцарской меренге. Кому интересно, оставайтесь со мной. Красите мне понадобится всего лишь один. Любой оттенок красного либо розового. Вот у меня electric pink. Насадки, звездочки понадобятся абсолютно любые разные. У меня это 2F. Подойдет любая. И вот закрытая звезда. Без номера, с набора, 24 штуки. Обзор на этот набор у вас сейчас появится на экране. Вот такую трубочку взяла номер 2. Вообще не принципиально, можно просто обрезать уголок пакетика. Вот такая круглая насадка трубочка, где-то 1 сантиметр может немножко меньше. И насадка листик это чисто для того, чтобы показать разные формы крылышек, как, как что выглядит. Меренга густая, никуда не плывет, не, не тянется, не сваливается вообще. То есть она хорошо... Взбито. Я надеюсь, никаких сюрпризов у меня не будет. Небольшое количество, вот совсем немножко окрашу в розовый цвет. Розовую меренгу перекладываю в обычный пакет с обрезанным уголком для того, чтобы менять насадки. Вот так, пакет в пакет. Очень удобно, что-то. То есть один пакет и несколько насадок. И теперь отсаживаю птичек. Они мне чем-то напоминают голубее. Начинаю с широкой части и вот так свожу хвостик делаю. Сейчас покажу давлю-давлю-давлю равномерно кое-где получается волна это из-за неравномерного надавливания лучше не задерживаться Вот такие получились птички. Значит, если, естественно, насадка побольше, будут птички большие. Если ее меньше, то поменьше. Вот у меня сантиметровая, да, э, так, 10 миллиметров насадка, вот эта круглая. И все равно видна волна. Почему? Потому что маловато насадка. Потому что, когда давишь, э, нужно вот эту часть сделать широкой, и получается не хватает размера. То есть, если бы была пошире насадка, допустим, берите миллиметров 12 круг, 12-13, наверное, оптимально будет, даже, наверное, 15-1,5 сантиметра, и тогда получится вот такие хорошенькие птички без вот этой волны, если вам она не вас она если не устраивает. Мне, в принципе, без разницы. Вот. Но для того, чтобы это исключить, вот, говорю на своем опыте, когда вот даже круглые безы отсаживаешь, видите, хочется сделать ее побольше, но ты не можешь ее сделать побольше, получается, вот такая вот. А, волна. И первые у меня гладкие. Это первая закладка. Затем необходимо меренгу тщательно перемешать, потому что она становится рыхлой. Ну и теперь насадка закрытая звездочка на 8 лучей. Делаю крылышки. Меняю насадку. На листик. Следующую насадку беру трубочку, делай носик точнее, клювик, наверное, правильно сказать. И теперь меняю насадку на 2D. Чем больше зубчиков, тем красивее смотрится. А вот листик насадка как-то не очень. На фоне всех остальных крылышков вот эти, которые я делала насадкой листик, мне вообще не нравится, поэтому я добавлю. У меня еще как раз меренга осталась. Так что насадку листик не используйте. Возможно, маленькая, но вот у меня с широкими прорезями я как-то я промахнулась, То, честно говоря, говорит, мне не очень нравится. Всё. У меня духовка обычная газовая, поэтому регулятор я ставлю на минимум, противень устанавливаю на самый-самый верх и открываю дверцу на 10 см, потому что моя духовка нагревается. И температуру точно сказать не могу. Если у вас духовой шкаф, где регулируется, прям устанавливается температура, значит тоже пробуйте где-то 70-80 градусов, плюс конвекция вверх-вниз. Сушиться у меня будет такой безе примерно 2 часа. И потом дорисую глазки и покажу, что получилось в итоге. Каждый раз забываю озвучить, готовое безе хранится 14 суток. Прошло 2 часа, птички подсушились, готовы улетать. Вот эти у меня прям потрескались почему-то маленькие а птички сами хорошенькие получились ни одной трещинки у меня не такие классные здорово сейчас подрисую фломастером глазки у меня получилась прям целая армия птичек вот так выглядит теперь птичка на самом деле вместо фломастера можно использовать любой черный краситель, просто кисточкой подрисовать и покажу возьму какую-нибудь выберу самую не ахти и покажу вам ее в разломе. Вот, Без внутри абсолютно сухое. Прям крошится. То есть оно уже у меня ясклившее, полежавшее. Вот так. Вот такие птички у меня получились. Результатом я довольна. Все-таки больше мне понравилась насадка. Вот где много зубчиков. Ну вот это тоже ничего, которая большая, 2F. Так что, кому идея понравилась, было полезным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий, готовьте свои идеальные птички. Всем пока-пока!